Всем привет! Настала пора поговорить про очень неоднозначного оперативника, а именно о медике Каравай. Читая его биографию, к нему можно относиться по-разному, принять или осудить. То же самое с ним в игре. Он очень спорный. Скоро сразу данный медик для меня является вторым любимым медиком после Шатса. И да, вы можете подумать, что это продажное видео, но нет. Как и все, я считаю, что ему надо дать 30 отхила, 25 патронов, а не 30 патронов, как хотят многие, и снизить скорость перезарядки на секунду. И вот тогда он зайдет большинству игроков. Но несмотря на все эти нынешние недостатки, он мне понравился. Я понимаю, что отдел баланса побоялся переапать опера, но слегка переборщил. На данный момент оперативник не подходит для спецоперации, а в остальных более-менее нормально. Если вы данного оперативника будете рассматривать не как чистого медика, а как штурма с возможностью иногда лечить, то думаю вам станет немного легче. Возьмем того же стрелка, который как штурм хорош, а как полноценный снайпер, ну такое себе так и с этим оперативником это гибрид или смесь двух классов, и он в априори не может быть лучше чистого штурма или чистого медика. Если смотреть с этой стороны, то все более-менее становится на свои места. Это PvP-оперативник. Если вы любите PvE, то скорее всего на 90% он вам не понравится. Но если вы PvP-игрок, то стоит не задуматься, а хорошо подумать перед покупкой. Для наглядности в своей группе ВК я провел опрос, и вот какие данные я получил. Конечно, 200 человек это мало, но как средство статистика мы видим, что не так уж он и плох, и людям некоторым нравится. Причем большинству. Выводы по скрину сделайте конечно сами, а я наконец-то начну свой обзор и расскажу, что именно мне понравилось в данном оперативнике, а что нет. Но самое главное, я думаю, скоро его апнут, ибо надо. Начнем с цены. Цена 3000 монет и как по мне он стоит на данный момент ну 2500, но когда его апнут, то 3000 будет адекватная цена. Ну ладно, опять отступление. Главное в любом медике это хил, но в пвп ориентированном медике это скорее бонус, чем панацея. Каравай скорее про дамаг, чем про лечение. Рассмотрим его ствол. Как и у рекрута, у нас АКС-74У с идентичными характеристиками. Но, как говорится в одном анекдоте, но есть нюанс. Так вот, наше оружие прокачивает и стрелять им более комфортно, чем на рекруте, благодаря цирю указателю, рукоятке и, конечно же, коллиматорному прицелу. Одним словом, стрельба на средней дистанции приносит исключительное удовольствие, а не боль. Ведь эффективная дальность у нас 24 метра, что является одним из лучших показателей среди медиков. Мы проигрываем Барду и, естественно, снайперу Ватсона. А самый главный минус, о котором не рассказал разве что, ну, самый ленивый, это 20 патронов в магазине. Это боль и страдания для многих, и вам катастрофически будет не хватать патронов. Особенно для ПВЕ игроков. Но если серьезно, народ, те, кто его купил и разочаровался, вы не смотрели вот ТТХ в клиенте игры? Ведь ветка прокачки открыта для всех, и перед покупкой желательно всегда посмотреть пару обзоров, либо какой-нибудь стримчанский. Ладно, может кто-то надеялся, его мечты рухнули. Печально, но думаю, это исправят и скоро апнут каравая. Пока скажу про себя лично, мне медик очень зашел, и несмотря на его малое количество патронов, я получаю от игры удовольствие. Да, забрать двоих с магазина не так уж и просто, по трех вообще молчу, это скорее удача, чем закономерность. И после каждого килла приходится перезаряжаться, так как не уверен, что вышечный тебя противник ляжет от твоих жалких остатков патронов в магазине. Но несмотря на все это, я на нем кайфую и не знаю почему. Забирать от бедра на средней ближней дистанции или через прицел забирать противника на средней дистанции, это приятно. Чувствуешь себя таким штурмомедом. Конечно, забрать того же кита или алмаза это боль. Но ситуации бывают разные и у каждого оперативника есть свой антагонист. По поводу желания дать ему 25 патронов. Да, 25 патронов не бывает. Есть там 5, 10, 30 и более. Но я лично топлю за игровую условность и за то, чтобы ему дать 25 хотя бы. Конечно, хочется 30, но я считаю 25 будет в раз. Кстати, у нас 6 магазинов против 5 у рекрута. Но по комплекту у рекрута 150, а у нас 120. Мало. Да, патронов мало, но нам на помощь сюда приходит дополнительное оружие, пистолет ГША 18 Хоть я не часто останавливаюсь на второстепенном оружии, но в данном случае сделаем исключение. Скажу сразу про минус, это два магазина, и тут я просто не понимаю. Но если у нас мало патронов в основном оружии, то почему бы не компенсировать это второстепенным? Хотя ладно, есть и конечно и плюсы, это скорострельность, она максимальная среди всех пистолетов, патронов в нем 18, что тоже есть хорошо. Ну, конечно, не самая лучшая точность, но очень хорошая реализация по итогу. И на этом медике вы будете очень часто прибегать к пистолету, когда у вас будут заканчиваться патроны. Далее сказать хотел бы пару слов о внешке. Панамка спорно, так как у нас такое не носили, но москитку в мое время носили очень многие. Смотрел какое-то видео, в котором у человека бомбило от ножа оперативника за спиной. Лично вспоминая свои времена в спецуре, мы всегда ходили с ножами. Ну, просто у каждого был нож, а у некоторых ну, чуть ли не мачете было на поясе. Правда, ну, не на спине мы носили, еще раз говорю, а на поясе или ноге. Но ну, лично меня ножка зарасрадует, раз радует, ведь это жизненно. Надеюсь, наступят времена, и его он будет доставать для добивания, чтобы было бы просто шикарно. Но вернемся к более важным вещам. У нас 100 здоровья в топе, но брони всего 20. Мало, очень мало брони. Столько же, сколько у травников. Но ну, по крайней мере, у травника это хоть компенсирует с его дикой скорострельностью. Наши же 20 брони также нелепые, как и у Перуна. Один выстрел, и броня ну неле Очень спорное решение. Также мы, кстати, не самый быстрый медик. Это касается и нашего рывка у нас самый низкий показатель по скорости. Да, из всего выше сказанного, оперативник получился спорным, но очень интересным и с кучей мелких вкусняшек. Начнем с мелочи. Это восстановление 8 очков выносливости в секунду при нахождении в дыму. Много или мало, но оно есть, и это явно когда-нибудь да пригодится. Лучше есть, чем нет. Но это все мелочи, есть более важные плюшки от дымов. У нас есть три дымовые шашки, но в отличие от всех ранее известных дымов, наше РДГ можно прицепить союзнику и отправить его на захват точки во взломе или чемодана на фронте. Можно кинуть на одного, но побежать всей толпой и сменить позицию всей пайки или несколькими оперативниками. Конечно, хрен что видно, но ориентироваться все-таки в дыму можно. В общем, разных тактик с дымом можно придумать много. Конечно, можно прикрепить дым к противнику, но это нереально и по факту просто зачем? Не, ну серьезно, зачем? Думаю, просто вели фичу, ну и бог с ней, как бы есть и есть. Я прокачал всего каравая, и ни разу мне еще не пригодилось возможность кинуть в противника. Проще его убить благодаря нашей шикарной точности. Нет, ну реально, очень просто контролировать отдачу. Кстати, имея такие дымы, грех не продружиться с пророком. Очень долго я откладываю разговор про его лечение. Приступим к аутопсии нашего каравая. Лечение – это самое слабое место оперативника, за что его, собственно говоря, больше всего хейтят. Было бы изначально 30, и осенизатора не пришлось бы вызывать в чаты. Все дело в том, что мы лечим на 20, жалкие 20 хп, которые в бою, если решают, такова, честно говоря, обманываю, ничего они не решают. Да, у нас 20 – это массовое лечение, и да, перезарядка способности всего 12 секунд, что очень быстро по меркам медиков. И да, это очень напоминает отхил Барда, когда его только вели, и ведь изначально было понятно, что 20 – это ну реально мало. Если дать 30, то это ну, не повредит балансу, но они решили не рисковать, и мы по итогу получили штурм который может чуть-чуть подхилить. Кто его знает? Может быть он не прошел полный курс обучения в мединституте? Я не знаю. Да, кстати, из плюсов можно назвать его возможность лечить на расстоянии по типу шатса, только шатс кидает аптечку и она лежит, а мы кидаем капсулу и она моментально срабатывает, отлечивая всех в радиусе 3 метров на 20 хп, а также лишая их возможности видеть, точнее ограничивать видимость. Да, спецэффект срабатывания смотрится красиво, но многие путают это с газом и пугаются, а также на несколько секунд это ухудшает видимость, особенно если ты сидишь. Как вы поняли, как медик мы далеко не лучшие, а точнее худшие из медиков. И брать его как чисто медика явно не стоит. Это не его профиль. Лечение это скорее просто мелкий бонус. А, кстати, если вас вывели из строя, то по истечению времени вы бросаете как шанс вперед капсулу, кстати, без эстраты стамин, и лечите тех, кто попал в радиус капсулы. Или накладывайте негативный эффект. А про пвп направленность, также намекает его возможность накладывать на противника негативные эффекты. Есть два варианта использования негативного эффекта на противника, лишить их возможности лечиться их медикам на 9 секунд, а также лечение пакетами. Или есть другой вариант, после 13 улучшения лишить противника лечения на 3 секунды и наложить на противника капкан на те же самые 3 секунды, что обездвиживает его на 3 секунды. Вещь очень ситуативная, но иногда может выручить в некоторых ситуациях. По поводу капкана, капкан не дает возможности двигаться, но не лишает вас возможности присесть, не забывайте. Из полезного Каравай может поднимать упавших товарищей в два раза быстрее, а если точнее, на 40% быстрее, чем любой другой персонаж. Монг не в счет. Его ускоренная реанимация действует только после того, как он попал в союзник, и пока на нем действует лечение, его надо добить и только тогда его быстро поднимет. В общем, звезды для этого должны сойтись, а это очень редкий парад планет. Поэтому в деле ускоренной реанимации у каравая все же нет конкурентов. Как вы поняли, из всего сказано, данный оперативник очень спорный оперативник. Главное не относиться к нему как к чистому медику. Лично мне зашел, но рекомендовать его покупки однозначно не стоит. Хоть и повторюсь, что этот оперативник на данный момент является моим вторым любимым медиком после шатса. Но объективно он зайдет не всем, по крайней мере в нынешнем состоянии. Он неплох в зачистке, реализуем в спецоперации. Я бы даже сказал, что спецухе лучше идти только со своими товарищами, а с рандомной командой лучше не ходить много про себя наслушайтесь. Ведь шанс вылечить ложащуюся пайти невелик и занимает ну, непрестительно много времени, даже несмотря на быстрый откат его умения. Поэтому решать вам я свой выбор сделал и, к счастью, я не пожалел. Но вы лучше 10 раз подумайте, прежде чем его взять в нынешнем состоянии. Но как только выйдут балансные правки и его апнут, а его однозначно апнут, мы снимем еще одно видео и уже более конкретно разберем все ТТХ нового каравая. Ну, а с вами был канал ВДВ Стрим, надеюсь вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но самое главное пишите в комментариях, что вы думаете про данного медика на данный момент и что чтобы конкретно вы поменяли в этом оперативнике. А также не забываем, что у нас с 24-го проходит розыгрыш 10 тысяч монет в честь моего дня рождения. Чекайте ссылку под описанием, пока-пока, увидимся на полях сражений.